здоровое.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 залили на первый и второй серверы где ее потихонечку тестируют получают отзывы а я думаю конечно, готовый вариант этой оптимизации мы с тобой уже увидим в конце концов именно в этом весеннем обновлении на всех серверах Барвихи рп в котором нас с тобой ожидает также масштабное обновление всех существующих фракций на проекте добавление системы квестов для этих фракций системы прокачки и поднятия ранга, системы баллов а также система наград все это я думаю мы с тобой увидим именно в этом весеннем обновлении уже вот-вот совсем скоро и самое главное я надеюсь на то что это только положительно скажется на наших фракциях и они смогут вздохнуть по-новому также хотелось бы увидеть в этих фракциях какие-то новые скины и интерьеры по поводу чего разработчики пока что умалчивают но как минимум нас с тобой ждет уже несколько новых скинов к примеру такие скины как близняшек роботов из нашумевшего пока проекта atomic heart будут ли они доступны обычным игрокам помимо ютуберов пока что к сожалению неизвестно и еще один скин скандального рэпера кизару который скорее всего будет одним из главных призов нового батл пасса естественно нас с тобой ожидает и новый батл пас, который скорее всего также будет проходить на протяжении целого месяца и в качестве главного приза мы с тобой забираем вот такую вот тойоту супру в новом виниле опять мы будем собирать данный автомобиль скорее всего по частям проходя ежедневные задания но сезона батл пассов я думаю не нужно объяснять то что на данном скрине лишь концепт прошлого батл пасса в котором заменили только главный приз естественно там не будет на 40 уровне шлема гонщика который мы получали в прошлый раз я думаю разработчики сами все прекрасно понимают и заменят его на что-то другое вполне возможно это будет тот же шлем из pubg мобайл который нам сливали также в одном из последних скринов. Поэтому этому скрину также понятно что нас с тобой ожидает довольно немало новых аксессуаров. Разработчики утвердили, то, что это точно не будут какие-то голодные игры, но данные аксы также не имеют отношения ни к батл пассу, ни к кейсам, ни к рулеткам, и получать мы их будем, судя по всему, каким-то новым и интересным способом. Возможно, все это дело мы сможем с тобой приобрести как раз таки благодаря новой работе, которая подъезжает на Барвиху РП. Теперь на Барвихе мы с тобой вместе сможем стать самым настоящим кладоискателем, и я думаю, сейчас самое время Опасаться ресурсами для крафта лопаты, ведь наверняка она нам пригодится с тобой в этой профессии. По поводу самого металлоискателя, я даже не знаю. Возможно, мы его будем просто покупать в 24 на 7 и использовать в поисках этих кладов. А возможно, он будет выдаваться нам с тобой как определенный аксессуар за прокачку какого-то очередного уровня именно в этой профессии. Как это у нас происходит, к примеру, на работах на заводе, где мы получаем кувалду, работа водолаза, где мы получаем кислород баллон фирма где нам дают с тобой шляпу и так далее возможно здесь будет примерно такая же система а возможно я ошибаюсь но что более интересно это сама работа новая механика в которую у нас с тобой появится теперь и мини-игра ведь данный скриншот мне лично напоминает не другое как именно мини игры судя по графике судя по всему тому как здесь обустроено, это именно какая-то мини игра по поиску клада здесь мы с тобой наблюдаем какие-то возможные камни металл и даже Пусть и динозавра или ящерица, не знаю с чем это связано, будут ли реально эти предметы выдаваться в поисках кладов, возможно это очередные ресурсы для крафта, возможно эти вещи можно будет просто продавать и тем самым зарабатывать на этой работе, но как по мне самое интересное кроется именно вот в этом скриншоте, а именно в чате, где мы с тобой видим вот такие вот записи, вы что-то нашли нажмите кнопку Alt, чтобы откопать, после чего судя по всему данный персонаж выкапывает у у нас с тобой такую вещь, как корпус М4 в количестве одна штука. И наверняка многие игроки зададутся вопросом, что это за такой корпус М4? Неужели это тот самый кузов Бэхи М4? Неужели мы теперь сможем собирать автомобили не только проходя Battle Pass, но еще и благодаря работе кладоискателя? Выглядит все это довольно загадочно и самое главное довольно интересно. Я думаю в скором времени уже все это дело зальет на тестовый сервер, потому что реально уже ходит такая информация. А насколько мы с тобой оба знаем, на тестовый сервер заливают готовую сборку с обновлением буквально за несколько дней до выхода этой обновы на все основные сервера. Так что, как я тебе уже сказал ранее, думаю, ждать до обновы осталось совершенно недолго. Как только получу доступ к этой сборке, к тестовому серверу, естественно, сразу же все это дело сниму для тебя и с удовольствием покажу. Сам бы хотел разобраться конкретно в новых механиках, в новых работах. И резюмируя все это, даже если разработчики добавят нам только то, что уже слили запас последнее время, то получается уже довольно неплохая и не маленькая обнова, а вполне возможно, что для нас готовят что-нибудь еще, чего нам даже не показывали и не намекали на это. В любом случае, я думаю, мы с тобой увидим уже своими глазами совсем-совсем скоро. Продолжаю держать тебя в курсе всех последних событий. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Пока!